Добро. А может ли добро быть нужным? Без фанатизма можно все. Можно быть глупым или умным, чуть-чуть нам можно всем и все. Ведь состояние добра в душе живет и мерит вечность. Но за добро обычно нам все люди платят только местью. Все почему? Ведь мы не любим манипуляции и лжи. И долго осуждаем судьбы, чьи взгляды не совсем равны. Ну что ж, сначала по порядку. Мы о друзьях поговорим, ведь друг, соратник. Без поддержки никак нельзя, ведь он один. Я помогу ему, и вместе мы все невзгоды победим. Окей, прошли мы бурю бедствий, прошли огонь, наш ум един. Но вот пришли мы к точке сборки. Друг, помоги, ведь я один. Окей, я помогу. Ну что ты, ведь путь наш все еще един. Проходит много лет качелей. Друг, помоги, подставь плечо. Я помогу, ведь жизни стрелы могут ворваться и в мое гнездо. Друг, помоги. Опять? Ну что ты, ну хорошо, я помогу. Может, ошибся ты, но вспомни, и в яму сам свою шагнул. Ты друг мне, или судей-вестник, или прокурор, хорош-то пить, или давай мне свою помощь, или на четыре стороны иди. Друг называется убогий, к нему за помощью придешь, а он все время смотрит косо, в общем, вся дружба твоя ложь, предатель. Ты, Иуда, бездарь, исчезни, больше мы никто. С тобой дружить я не намерен, найду я лучше друга. Все. Ну что ж, добро это бесценно, но люди привыкают брать. Поэтому в потоке мнений отталкивайся ты с конца. Прежде чем браться за проблему, подумай и пойми, во всем ты должен знать ту грань и меру, и следствие твоих шагов. Добро ведь очень многолика, разумная и вопреки, простое, ждущее ответа, но все это твои шаги, запомни, будь собой на «ты».